Здравия вам, господа бояре! Надеюсь, вам также приятно, как и мне, наблюдать за подрывом фемских седалищ. А рвутся у них эти места не только потому, что мы с вами молодцы и голосуем против их зашкварной петиции. Ссылочка в описании. Рвутся и возгораются седалища наших любимых фемочек. Еще и потому, что среди женщин, оказывается, нет единства. Это мы с вами имеем в мужском движении такую вот профессиональную деформацию, нам кажется, что у женщин иногда как будто один мозг на всех, или как будто вот они какой-то единой идеологии пропитаны. На самом деле все далеко не так. В паблике подслушано у женщин раздался новый вопль отчаяния. Новый вопль отчаяния от того, что авторку, или авторессу, или авториню, как у них там правильно, давайте уже коверкать русский язык до конца. Ейный, егохний, ихний, авторка, авториня, вот все подряд, да? Ну, в общем, вы поняли. Какая-то мадама, значит, из активисток, видимо, написала пост, в котором пожаловалась на то, что ее подруга, к которой вот она обратилась, не только петицию не подписала «за», но еще и подписала «против». <смех> и обосновала, и причем, ну так, не безосновательно обосновала. И сейчас я вам зачитаю этот пост. Они таких вот подружаек своих называют белопальтовыми. Не знаю, что это значит. Может быть, это какие-то особенные женщины с их точки зрения. Может, это у нас как мифические альфа-чи, какие-то, да, которые вроде где-то существуют и всех чпокают, да, а мы где-то мимо. Или просто она из какой-то высшей касты, недоступной. Там женщина с рублевки, у которой все есть, у нее белое пальто, феминистка наверное, не могут себе позволить купить белое пальто и ходят в китайских пуховичках с распродажи за 3000 рублей. Ну ладно, это фантазии. Давайте зачитаем собственно сам пост. Никогда не думала, что моя подруга окажется белопальтовой. Присылала в группу друзей ссылку на инициативу против домашнего насилия, ну якобы домашнего насилия. Мы с вами знаем, что это продвижение закона о легализации ложных оговоров. Вот ссылочку, значит, приложила. Я часто подписываю подобное, так как верю, что даже малый вклад способен помочь. Ночь. Я много людей видел, которые верят во многие разные вещи, там, в теории заговора, там, в Билла Гейтса, там, в то, что американцы не были на Луне, в то, что Земля плоская, там, Солнце плоское, Вселенная плоская, ну и так далее. Ну вот она тоже верит, она тоже верит, что ее маленький вклад способен помочь, Тут вся маносфера против, прям накидывает без конца, каждый день подкидывает, поддает, да. Она верит, что способна, значит, одним своим маленьким голосочком, вскудахом таким что-то решить. И поэтому попросила друзей подписать, кто хотел бы. На что моя подруга ответила, мол, это все сказочно и нереально. Ну, конечно, да, стоит только их петицию почитать, уже сразу шар выпадает. Ну, даже вот то, что есть там, это уже сказочно и нереально. Это, видимо, не сказочно и реально только для тех, кто это все выдумывал. Разумеется, пишет на меня это задело, я выразила свое мнение, поскольку если полагать любые меры сказочными, то ничего хорошего нас женщин не ждет. Э, на самом деле, если вы поверите в сказочный патриархат, то вас ждет очень много всего хорошего, но вы сами не хотите в него верить, поэтому, ну, вы вот живем как живем, серийная моногамия, как-то вот жизнь соло, все дела. Ответ подруги можете увидеть на скринах, как и мое мнение, выраженное ранее. Да, мнение по 5 копеек. Больше всего оскорбила и шокировала то, что она отозвалась о женщинах, не уходящих от так называемых насильников. Мол, им удобно, их, мол, жалеют. Но только те, кто состоял в отношениях с такими людьми, знают, как тяжело выбраться из их сетей. Вот меня всегда поражало... Как вот просто нельзя взять и уйти от человека, да? Вот, ну, хорошо, ты любишь этого мужчину, да, испытываешь к нему эмоции. Но если он тебя реально избил, да, ну, все, хватай. Первые вещи, документы, какие вот только тебе э, удастся захватить, там, ребенка, если он у тебя есть, и хватай, беги к маме. Ну, как минимум к маме, как максимум, там, еще куда-нибудь, да. Э, они, они вот не могут уйти, понимаете, Одна даже писала такая «Я не могу уйти от этого дебила, потому что он прекратит меня содержать». Ну. Ей бы очень хотелось, чтобы она от него ушла, а он ее и дальше содержал. Ну, прикольно. Но есть такие мужики, которые содержат баб, у них там, ну, может, денег навалом или они олени в башку стрельнутые. Ну, им пофиг, они там на своих любовниц тратят там по 100, по 200, по 300, по 500 тысяч. Ну, им, как бы, видимо, не больно, да, в месяц. Вот и, Ну, соответственно, да, они могут уйти от такого содержания, конечно. Я знаю, говорит, психологию нарциссов и часто читаю о них соответствующую литературу. Насколько часто? Нет ли у тебя профессиональной деформации? Я была даже в отношениях с одним таким, но она никак не хочет подписывать. Как она может тогда меня судить? Ну, знаете, мы в моносфере тоже сталкиваемся э, с нашими друзьями, часто которые говорят, да, пофигу на все эти петиции, это все ничего не решает, там... Э, это все Дягелев придумал для популяризации своего канала вот это чтобы у него подписчиков больше стало это чтобы донаты с вас пособирать вот а никому это на самом деле не надо вы не возражаете пусть будет только хуже а вот потом когда станет совсем плохо приплохо вот тогда народ поднимется и тогда как свершит патриархальную революцию да и придет значит святая замечательная мужская власть и будут семьи крепкими и жены будут девственными изменять никто никому не будет и вообще все будет хорошо и замечательно да? Мне вот просто интересно как как вообще это может случиться да это есть такие люди которым тоже лениво кнопочку нажать и они такие, да пусть горят не все горе но все вообще синим пламенем огнем пускай весь этот мир рухнет остановите планету я сойду и так далее ну и сами там продолжают жить как бы и удивляются каждый день что Жизнь как-то у них лучше не становится, да. Они даже вот мнение свое выразить не хотят. Это, это, это же просто выражение своего мнения, это, ну, ничего больше. Даже свое мнение выразить не хотят, даже до власти донести не хотят свои чаяния идеи, и что-то удивляются, что жизнь становится хуже. Ну ладно, бывает. Ну, так вот, что, собственно, по существу ответила дама вот этой феминистке. Давайте, говорит, начнем с того, что далеко не во всех семьях, где есть домашнее насилие, женщина является жертвой. Вот понимаете, баба соображает, что далеко не всегда женщина-то является жертвой, а именно вот в этих инициативах э, предполагается, что жертвой может быть женщина и только женщина, а мужчина никак не может быть жертвой, никогда, да, вот такой вот перекос у них в сознании. Но вот нормальная женщина пока соображают, пока еще испанские сапожки в Россию не прилетели, вот они еще соображают. Где, говорит, статистика также по выплатам алиментов со стороны женщин? Видимо, она знает, что женщины у нас являются основными неплательщиками алиментов. Да? Насчет убежищ. Если это те же коммуналки и общаги, то нужно и придется выставлять охрану, если ты сбежала от реально человека, который тебя хочет там преследовать, ну и вообще в принципе, чтобы там вещи хранить, что-то еще, да, охрана нужна, правильно? Не просто жилплощадь. За чей счет мы будем нанимать эту охрану, да, за государственный или ну вообще за чей счет она будет работать? Если это прям на полном пансионе, то есть там консьерж сидит, охрана, да, там забор трехметровый, там полиция вокруг ездит, то это напоминает уже такой кондоминиум, кондоминиум, кондоминиум напоминает это, за которые, собственно, вообще, в принципе нехило придется бабла отвалить, особенно в Москве, чтобы просто там пожить недельку, да. А у кого взять эти деньги, если жертвы у нас, как правило, нищие? и денежек у них почему-то нет. Их содержат, но денег у них нет. Куда они все девают, непонятно. А, может, говорит, тогда вообще, вот вы предлагаете там риэлторов бесплатных, женщинам там, ипотеку там, женщинам за полтора процента, почему не отрицательный процент, да? Может быть, вообще тогда всем нуждающимся, в принципе, по квартирке выдать и норм, да? За чей счет? Ну, за наш, наверное, за наши налоги, а как, как еще, как? Ну, непонятно сомневается ее подруга в том, что женщины в России одни из самых ответственных плательщиков кредитов. Говорит, вы в этом реально уверены? Я не считаю правильным, говорит, обелять женщин. Мужчины выплачивают кредиты ровно так же, как и женщины. Знаю на опыте своих знакомых. И откуда у женщины будет первоначальный взнос, если она даже съемную квартиру и вот это свое убежище она оплатить не в состоянии? Откуда у голодранки вообще какие-то деньги на какой-то кредит? А, женщины максимально понимают, что ответственность несут за своих детей. Это в петиции написано. Хрен там плавал, пишет. Женщина пишет. Не раз видела, как женщина истерила и скандалила на пустом месте при ребенке и на ребенка. Где то самая забота о психике будущего поколения. Видите, женщины тоже видят, что существуют маленько поехавшие яж-матери, которые просто свой статус используют для того, чтобы всем хамить направо и налево и не нести за это ответственности. Далее пишет она, чтобы уйти от мужчины, Понимаете, и найти себе и ребенку жилье риэлтор вообще не нужен. Если уж так вышло, что у нее нет ни друзей, ни родных, и вообще некому обратиться за помощью, то она будет снимать жилье. А если у женщины собралась покупать себе жилье, значит у нее хотя бы на первоначальный взнос-то деньги есть. И на риэлтора, соответственно, тоже найдутся. Программу «Молодая семья» еще никто не отменял. Почитайте условия, там все очень подробно расписано. Я, кстати, в курсе, что есть очень много программ поддержки молодых семей, где государство, в том числе многодетным людям, софинансирует ипотеку. У меня на прошлой работе два коллеги, взяли себе квартиры там, стоимостью там, 4 или 5 миллионов рублей, и государство им закрыло одному лям 200, другому лям 300. Ну, такая серьезная помощь, в общем, в софинансировании ипотеки. Вот, пожалуйста, программа поддержки. Да? Ты главное, рожай. но это же не для феминиста, конечно, не хотят рожать. И вообще, касательно денег, пишет эта дама, если у женщины нет денег... А, и вообще касательно того, что у женщины нет денег, поэтому она не уходит. Почему-то, когда мужик сидит на попе ровно и ноет, что у него нет денег, ему говорят «иди работай». Ага, иди работай. А женщину все жалеют, мол, у нее на руках есть ребенок, типа ей работать нельзя, да? И что, что этот ребенок? Есть садики. Наличие ребенка, даже очень маленького, не аргумент не работать. Напоминаю, это пишет женщина. Очень многие женщины не хотят уходить от насильников тупо, потому что это удобно. Все тебе жалеют, все тебе помогают. Ну, знаете, вот этот треугольник карпа она получается. Она жертва, он насильник, а государство, там и все остальные родственники, друзья, они типа спасатели. Она всем жалуется, какой он плохой, а они все вот должны ее пожалеть, там, дать ей конфеточку, там погладить по головушке. Ну, и вот еще очень хотелось бы многим феминисткам, чтобы государство такое, ах ты, ты какой-то вот насильник, сейчас мы тебя накажем, да. Все тебя жалеют, порой помогают. Да, только это медвежья услуга. Если женщина не уходит от мужчины, это ее сознательный выбор. Вот серьезно, смотрите, даже бабы все прекрасно понимают. Не понимают у нас, походу, только феминистки и какие-то двинутые совершенно Я же матери. В чем, собственно, суть. Хочешь уйти, уйди. Ничто тебя не держит, ничто тебя не мешает. Те же не привязывают к батарее, понимаешь, не пристегивают наручниками никто. Ты ходишь на работу, там мужик твой ходит на работу, ты можешь в любой момент взять и уйти, если тебе так плохо прям там не живется совершенно, Да. Это ее сознательный выбор, и не надо прикрываться ребенком, пишет женщина. Кто действительно хочет уйти, тот уходит. Но бороться всегда сложнее, ведь чем ныть. Я пишу свое мнение не для того, чтобы повонять, а потому что вижу примеры всего этого в жизни, а не в интернете. Чтобы сравнивать Россию с другими странами, Ну, имеется в виду, видимо, то, что в других странах вся эта фигня давно принята, да? Почитайте для начала, для начала о менталитете тех стран, с которыми вы сравниваете Россию. Вы знаете, действительно, если вот брать в расчет всякий разный менталитет, то в некоторых странах действительно нужны такие законы. Это где-то я читал про вот самые первые там древние законы Моисея. Понимаете, народ был настолько тупой, что им вот эти 10 заповедей надо было объяснять, что ну да, так делать нельзя, понимаешь? Вот воровать нельзя, убивать нельзя, приулюбодействовать как бы тоже не айс, да? Папу с мамой надо уважать и любить, вот. Представляете, это в заповедях был. То есть 2000 там или 3000 лет назад были люди, которые вот этих вот обычных таких основ, которые сейчас в принципе лежат в основах любых Государственных законов, люди этого просто не понимали, им надо было это объяснять. Вот. И да, действительно, в Европе некоторые государства обладают таким менталитетом, что им надо действительно вот такие вот законы о домашнем насилии, потому что там, да, там бывает все очень плохо. Эмигрантки, вот, кстати, мамашки, которые повыходили, бывало замуж за всяких там этих австралийцев, там, типа олигархов там или немцев, там, типа еще кого-то, да, Одна, которая в Австралии уехала, говорит: ну, с ребенком уехала, вышла замуж там за него, он вроде где-то работает, вроде что-то есть, да, вроде на машине на какой-то поддержанной тайоте ездит. Ну ладно, это в 90-е годы было вау! Сейчас-то понятно, что он обычный голодранец, да? Так вот, она жаловалась, что кормил ее ребенка каким-то паштетом. И только через полгода жизни она узнала, что это были консервы для собак консервы для собак он покупал а ее ребенку ну потому что было дешево вот как-то так и соответственно комментарии комментарии вот к этой статье опять же те же самые комментарии что дети в как то ой как болеют мы не можем ничего сделать мы вот прям не можем уйти от наших дорогих и любимых арбузеров да не можем да не не можем девочки не хотим не хотим, потому что действительно удобно. Вот все тут пишут, порадовал высер просадики, да, чтобы получить место в детском садике, мне пришлось собрать инициативную группу таких же нуждающихся, мы дошли до губернатора области, накатали кучу писем во все инстанции, подключили прессу и только после этого нам выдали направление в детский садик. А у меня вот сразу такой вопрос возникает, да, вот у женщин этих у них большие проблемы с детскими садиками, ну и вообще в принципе у нас как бы садиков-то не хватает немножко, да. А раньше эта проблема как решалась? Ну как-то дедушки и бабушки прекрасно, дома отлично сидят и любят с внуками нянька Но вот наши современные, особенно феминизированные женщины, они как бы этой, эту помощь не отвергают, потому что зачем моему ребенку знать там, про чебурашку, там, чучело мяучило, не знаю, кунула, ну его нафиг, мы его вот снабдим современными книгами от американских гендеров, пускай вот они вот это все изучают, как принц полюбил принца там, и так далее, вот это современно, классно, здорово, да. А дедушек и бабушек они просто отшивают, а потом жалуются, что и детского садика нету вроде как, и как бы не на кого ребенка оставить. Я помню, я в детском садике тоже постоянно болел. Ну как, я в детский садик похожу недельку, потом месяца три я дома с соплями, ну, инфекции подхватывал просто. Это нормальное явление, это организм просто привыкает к среде, да, он развивает свой иммунитет, но вот в детском садике я не помню, чтобы я больше месяца ходил в садик, я потом просто валялся все время дома с соплями. Вот, и меня лечили. И дедушка и бабушка мной занимались отлично, охотно, все было прекрасно. А где у этих-то все? Куда они все подевали? Тяжело теперь, да, в одного. Надо у государства помощи просить. Угу. Получается так. Вот. Этот вопрос их очень сильно взбесил. И вот одна даже пишет, плак, плак. А это точно писала Зенсина, да? Она что, у мамки за пазухой живет? Коммуналку не платят, в магазин не ходят, Многим действительно некуда идти. А, боже мой. Все опять по-новой. Все опять по-новой. Все говорят, ага, конечно, все нас тут вокруг защищают, как жертву домашнего насилия. Ну, конечно, если домашнее насилие... Понимать под домашним насилием то, что было провозглашено в Стамбульской конвенции, то ну, шагу нельзя ступить. Везде мы ощущаем это домашнее насилие, там психологическое, физическое, какое-то финансовое, эмоциональное там, и так далее, которое в принципе насилием-то никогда не являлось. Но вот на Стамбульской конвенции эту фигню насилием обозвали. Ну, в общем, господа Бояре, поржать над ними можно но кто еще не проголосовал против против их зашкварной инициативы добро пожаловать ссылочка в описании заходите на сайт рои заходите через аккаунт госуслуг с помощью логина и пароля от госуслуг заходите на сайт рои и там оставляете свой голос против на самом деле мы побеждаем потому что мы молодцы и как видите женщины нас тоже поддерживают и это очень хорошо мы воюем просто против какого-то ограниченного поехавшего контингента, вот, которому действительно нужно указать на его место в мироздании.